В 10 странах мира и более 20 регионах России написали «Татарча-диктант». И Казань не стала исключением. Данная акция состоялась на площадке Казанского федерального, и к участию в ней присоединилось более сотни человек. Здесь важно отметить, что масштабы образовательной акции «Татарча-диктант» успешно расширяются. Текст диктанта был выбран специалистами Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Имена они будут заниматься проверкой работ. Результаты диктанта будут опубликованы на сайте «Татарча-диктант» в течение месяца. Анализ наиболее часто встречающихся ошибок поможет усовершить Методику преподавания татарского языка в школах. Адель Шемилова, Универньюз.